Всем привет, ребятушки! Мы уже приехали на море. Вот, чуть дальше покажу вам само море. Сейчас находимся на далеко от жубки. Короче, там есть такое место, стадион, кемпинг, короче. Так, разложили палаточку, поставили. Лёха там палаточку поставил, шатер натянули. -у -у, сейчас за приезд немного. Ну, давай, завернуй, ты, подожди, Пару стопочек пьем. Что сегодня пьем? Покажи. Колонист. Ром. Колонист попробуем. 17 лет выдержит. Да. 5 тысяч долларов бутылка. Пикает он. Ну ладно, <х> сейчас. Все такая суета у нас Вы пока. Будете. Андрюха все суетит. Ага. Да, Андрюх. Больше паники. У нас больше <с паники, <с ребята. Больше паники, чем отдыха. Давайте. Все, давайте. Приезд уже выпьем. Вот надо пить такую давайте, Давайте. Давайте. За приятный отдых ну, Да, Всё, давайте ребят Парка какая Отлично, да? Всё, отличное, какого, да? Всё, покупаемся ребят Засуну вас в аквабокс Не знаю как там будет звук Ах с утра Сейчас у нас уже 8 утра ребят Вот Как водичка? Всем привет дорогие друзья! Сегодня у нас второй день пребывания на море. Первый день особо не снимал. Да, Андрюха тут прошел. Ну, пока палатку, разложили, короче, 4 пыры. Ну, не хотелось камеру брать, тем более первый день на море. Находимся на кемпинге. Народу вообще ну, мало. Очень мало народу. Вчера было больше, конечно. Сегодня уже понедельник, все, разъехались, вот строит новый. Короче, как они называются, домики такие для жилья. Так что можем будет скоро палатку не брать, можно домик взять, арендовать. А, вот, кстати, наше место. Стоянки вот такое. Ну тут душ, туалеты. Сейчас вам покажу. Димон спит. Вот такой у нас быт. Кто-то в машине спит, кто-то в палатке, кто-то так. Готовы, да? Да, плиточка всю. Привет, Мачусь, все я, все хорошо, настроение бодрое. Идем на пляж купаться. Но сначала бар. Выпьем ликера. До моря, короче, да. От стоянки, от кемпинга до моря. короче, 100 метров, наверное, буквально. По этой тропинке, даже может меньше 50 может, метров хоть за тем лесом сразу в море да. а как это место вообще называется -то? пляж называется золотые пески а, пляж называется золотые пески а место это стадион да, ну, это да. там стадион, есть да. поворот на чайка стадион там написано. лагеря нептун да стадион да. лагеря нептун лагеря чайка". Тут. Вон там паленую чашу продают, которая чуть меня отравилась. Вот она, ребята, море. Вот кафе, Оно нос открывает. Ну тут кафешки. По два года назад я тут тоже был в этом же месте. Все нравится. Рано. Делится. Сюда хочешь в тут так ну инки уже не будет ей ничего не надо покупать что ты говоришь инки уже ничего не надо покупать потому что дом будет пустой когда я приеду маран можно взять маран и поплыть да по снимать поплавать да ну да ну часочек взять ну да катамарана ребят все опять начинается пекло опять ну, тут снова да ну тут кстати получше чем в ростове. в ростове 45 точно там градус духота тут вечерком прохладно бывает хорошо так звонки нельзя Нашел молодого. кути воды, отнеси воду и принеси зону. Не, я уже не пойду. Зачем тебе зону. Жарко, ты Пойдем в воду, Вылазить под загоры. Ладно, идем в бар. Я тебе панаму дал. Вот такая вот выросла у меня дома. А ты посадил такую? Ну, такой, что не видел там. А как она называется? А вот это я не знаю. Так, Андрюха пошел там за пивком. Он сейчас выкну пивка. Вот такой да, пляж, красивый. Взяли пивка, Андрюха уже пробует. Как пиво? Это Нормально? Это пиво правда Попробуй этот да, ситр. Вкусный-вкусный Да? Вкусный-вкусный ситр. Да. ситр. Да, вообще. А мы вот это самое, так сказать, сознательную такую жизнь, да? Ну от 24 до да, 30. пляж. Море, хорошее море. Вот ага, там. ну там дети. Кренерский лагерь, походу. Так, Андрюха там что-то барабульку покупает. Будем пробовать сейчас барабульку. Рыбка. Это скумбрия, а это что за рыбка? Это кефаль. Кефаль. А это? Это леса морская. А, леса морская. Что, возьмем лесу, попробуем одну кусочку. А? Слушай, а, а вот про это я говорил. Это А вот это как? Это морской карась, с лоски. Ага. ты будешь? Чего? Одного корача. Ну, съели. Давай, три. А -а -а. Так, подожди. Пакет Что, дегустация будет, да? Поставь вас морскую... Морскую... Потом ты говоришь, да? да они все это, <гулы> короче, у нее. Вот, видишь, вот это. Между ними мясо идет. Давай вот это, ага. Между ними идет мясо. Ага. Ага. И хрящи. Хрящи, М -м -м -м. кушайте. Они Сар полезны. Да. Да. И все, посчитай. Вот, тут, то, то, вот он, 50, 60, Рядышком прямо перед выходом. Сейчас он коптит рыбу мужчина. Так что приходите. Нет. Цены недорогие. Сейчас будем дегустировать. Ну как? подожди еще не разобрался а, а это что за рыба ты говорил а ну это карась карась морской угу. Уже покупают тоже да, да. Что -то, что -то. Подожди, без ага. я взял, чуть -чуть, да. взял. Ага. рыба хорошая да, вкусная. да вкусная. Угу. как у андрюхи там дела? еще я еще М пятерки пятерки что не взять, да? Ну да. 5 рублей И. стоит барабулька, одна штучка. Отсюда. А это еще как-то по надо ездить? Отсюда чистится, да. Загарбаю, раз. Нептун. Пляжку, о, нептун. Да, он вдруг улегся там, смотрю, нормально. Ладно, вкусно. Барабулька вкусная. В этом году у меня ставритка и барабулька. Вот такая барабуля, вот такая ставрина была просто. А в этом году вообще мне тут все. Угу. Дрю попробуй Очень вкусно. А -а -а -а. Свежайшее. А -а -а. Памятник на замерзшем Не знаю. Да, что за Башка. А -а -а. это? Башка. Башкавит Это какие? Дубины. Это что за рыба? Это сайра. Сайра. А -а -а. а -а -а. Александр Винник, да. Попробуешь, скажешь своё мнение. Я, когда работал вот, сэр, на Олимпиаде, хозяйка нас угостила, ну, обигдение, она такая, слушай, ширенькая, всё. Дала нам с две штуки. Логика, убили в большие Сынок, Ну, короче, мы чуть это, пальцы надплю, из России, а вот да, а копченую, горячего копчения, это вот Солоники, это киприотов, это... ларнаки, да. они по-эллински разговаривают, mm -hmm. да, у них новый язык, а у нас старый, по ну, ну, ну, там, нет, там вкусная, вот. есть лимасол, русский район, русский, по-кругу, море, вот так, раньше были, да, ну до нашей иры, жирная, смотри какая, это я покупная, это я вот в магазине. у нас море нет. Хотя вот в люди смотрят в Кумбри. Я говорю, ребята, вы попробуйте, это очень вкусно, я бы ее не делал. Очень. Особенно не там картошечка творил, лучка, ты что, хлеба Она просто красивая. Дрюха пробует лесов а, а, а, а, а сюда. Ну, по лесу не все. Дядька, ну, поверь ну, мне, что, что, что я тебе говорю. Ну, вот так это, mm. это все у нас тоже Это все у меня, mm. это живой пить. Его право. Его Он не доходит, его нету столько. Это лучше Без напиток, Такая темнолада, мякоть, бай, водка, и что хочешь. Это живое пиво натурал. Вот, пойдите возьмите а выпейте, и выпейте и попробуйте. Я вам вот то, что вы сейчас пьете, Это то, а вы попробуйте подержи. Вот это пиво, я сам его пью. Вот я был везде по России. У нас много сейчас частных открылись крафтовое пиво бары, и все и пиво перед заводом вала. Сейчас вопрос лимона просто и лимона и пиво хадыженское это просто уровень так рекомендуют хадыжинское да пиво рекомендует пей, хадыжинское стой, пиво а ребят попробуйте самое лучшее самое дорогое пиво Хрящи, то что кушать. А... Любого местного, если спросите, любого местного, он сразу Нормально? Обалденно. Можно еще майкопская попить, но она своеобразная, Значит, чуть-чуть с горчинкой. Тоже живое пиво, тоже вытянное пиво, но чуть-чуть с горчинкой. Мамы нет, мамы нет, Ух, она любительница рыбы. Жирного, да? Рыбы. Не жирная, она пиздичная. Такая, мини-дегустация у нас была. Вот смотри, тут живут там проблемы, да, у ребенка. Чайную ложку на тощах с утра, если плохо сольятся. 10 дней металлолом можно Вот люди у нас вот с такими дырами живут, с язом. Иди сюда, на, вот так сделай. Чик, все. 10 дней. Катрани, акула наша катрани. и леса. Их не отмечен жир, это просто лекарство. Лекарство я своим ребенкам даю. А у меня дочка вот такая, она жрет, я вот, в натуре кастрюлю ей даю, она не кастрюлю сожрет, а металл. лечит. Ну, короче. Так что, такая рыбка интересная. Мне. Мне так, взяли пуска вот такой пивко. Хадыжинская типа рекомендовали самые интересные. Да, пожалуйста. Продегустируем. Видели? Сейчас, ребятки, Пихпонова продегустируем. Хадыжинская называется. Не переключайтесь. Тебя врю. Отлично. Обалденно пиво. Так, ну что, ребятки, приехали с моря, кунулись пришли. Мы сейчас готовим обед. Что у нас на обед будет сегодня? Супчик. Суп харчо.